Рассутился над всей землей, Зло свирепствует яростно, Люди страхи от ужаса, ожидая конца, Но для нас словом истины Бог давно открыл истину, Хоть кричит враг неистово, Наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда Служи Богу искренно, Побеждай ложистиной, Царство тьме пусташай. Спасителю Путь прямой указывай Посмотри же вокруг себя не ждут своего жнеца Каждый голос ты подними К правде путь укажи Столько много еще труда у заката дня подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна, церков Божья, ты всегда служи Богу искрена, побеждай ложисти, царство тьме пустачай. Божественный воинственно, воинственный цепи разрывай, людям спасителю путь прямою казывать. Я впереди, так не где-то позади не свой руки, возьми скорей Сердцем ты не робей Ты помазана побеждать Не сдаваться, но наступать Дух Господень вигна тебе Помни это везде ты всегда Служи Богу искренно Побеждай ложь истинной Царство тьме опустошай Шествуй ты воинственно цепи и разрывай Людям Госпасителю Путь прямой указы Церковь Божья, ты всегда Служи Богу искренно Побеждай ложь истиной, Царство тьме опустошай Шествуй ты воинственно цепи и разрывай Людям Госпаситель